Друзья, всем привет! У нас сегодня очередная покупка за ванкоин. Мы находимся в городе Великий Новгород и сегодня у нас прошла сделка. Мы купили 29 участков за нашу криптовалюту. Вот. Пока кто-то там что-то говорит, пока кто-то ждет, пока она выйдет на рынок, мы уже сегодня покупаем, продаем. Торговля идет как-то так. Вот. Хочу представить вам продавца этих участков, Людмила, скажите пару слов, почему для вас это выгодно, почему вы решили продать и что вы думаете вообще о Ванкоин? Добрый, добрый день, дорогие друзья, ну, мы рады, что к нам сегодня приехали наши коллеги с Ростова-на-Дону, стали нашими покупателями за монету Ванкоин. Мы считаем, что мы продали за Ванкоин, ребята приобрели. Мы считаем, что мы сделали очень хороший вклад. Ребята считают, что они тоже сделали хорошее приобретение. Поэтому у нас все прошло в юстиции, в на окне МФЦ. Препятствий для этого никакого не было. Не было никаких трудностей. Мы остались взаимодовольны нашей покупкой. Поэтому я считаю, что... Не надо бояться, нужно, я считаю, если есть возможность, приобретайте за монету Ван Да, ну и покажу еще документы, потому что есть люди, которые не верят, там, думают, что э, мы здесь снимаем какие-то э, да, фейковые ролики там и так далее. Э, ну вот, можете посмотреть примерно объем количества бумаг, который занимает 29 участков. Вот это у нас расписки на получение разрешение на строительство ну и так далее и так далее так что друзья ванкоин всем <с> удачи